итак мы видим перед собой винта моторную группу так называемую ВМГ. для удобства демонтажа пропеллеров потому что часто при переноске их необходимо снимать и тот механизм, который задуман производителем, это шпонка и застегивающаяся позах пазах. Ну, не совсем удобен, почему? Потому что требует времени, сноровки, очень высок очень высок риск потерять эту шпонку и ну, как бы мне не совсем удобно. Поэтому я модернизировал этот узел и выглядит он следующим образом. Из обычной скрепки я соедну такую деталь, обычный шплинт. А единственное, пришлось немного доработать шайбу опорного прорезав в ней второй, ну, прорезав в ней вторую прорезь. Для того, чтобы можно было спокойно зашплинтовать и Плин бы находился в ненагруженном состоянии а нагрузки на опорную шайбу нет никакой потому что ее роль ну, как бы просто выступать в роли упора но это при условии что этот узел смазанный так как вопрос у нас сегодня по смазке ВМГ что куда смазывать не смазывать где какие смазки использовать и как это делать предлагаю подробнее рассмотреть какие нагрузки возникают на узлы винтомоторной группы и как при помощи тех или иных смазок эти нагрузки можно снизить. Итак, рассмотрим с точки зрения трения, что же представляет собой винтомоторная группа. Первое, самое очевидное, это сопряжение шестерни привода винта и шестерни оси самого электродвигателя. Далее очевидно, что трение возникает между шестерней привода винта и осью корпуса редуктора, так как в данном случае мы имеем простейший редуктор, то есть у нас идет понижение оборотов от двигателя до винта, то есть двигатель у нас крутится с большей скоростью, винт крутится с меньшей скоростью. Третья трущаяся пара это Верхняя часть винта и опорная шайба. Ну и четвертая трущаяся пара это подшипники опорные скольжения в самом двигателе. То есть их два. Верхний и нижний. Скорее всего они выполнены там по элементарной схеме. То есть латунная обойма и в ней э, стальной вал. Итак, мы выяснили, что у нас есть четыре трущихся узла. То есть это в самом двигателе двигатель шестерня шестерня вал и винт шайба ну, сейчас рассмотрим более подробно каждую из них итак на мой взгляд вот он самый важный трущийся узел трущаяся пара в винтомоторной группе это опорная шайба и сам винт на некоторых на некоторых винтах приобретаемых отдельно нет этой металлической площадки она идет отдельно то есть это шайба не что иное как простейший подшипник скольжения то есть в паре с капроновой шайбой в принципе он легко выполняет функцию подшипника и минимизирует насколько может трение рассмотрим двигатель то есть двигатель на самом деле разборки ну, скажем так Просто разобрать двигатель не удастся, поэтому в него лучше не лезть. Значит, как я смазываю двигатель? Для этого я, поместив шприц, немного смазки, типа смазки, я использую два типа смазки, это э, Liqui Moly для крестовин карданных соединений автомобилей и обычное масло смазочное бытовое. Это консистентная смазка, это жидкая. Значит, здесь лучше использовать консистентную смазку с высокой проникающей способностью и с высокой способностью удерживаться на трущихся деталях. То есть это вот ликвимоль. Значит, я выдавливаю чуть-чуть смазки сюда. Много не надо, потому что, в принципе, как бы толку от нее, от большого количества никакого. И задача ее заключается в следующем. То есть, особенно в начале эксплуатации, выдавливаем сюда некоторое количество смазки, двигатель начинает остывать, и смазка где-то куда-то проникает лучше. Ну и плюс у этой смазки есть довольно высокая текучесть. То есть, в принципе, так как здесь у нас образуется капиллярная полость, то разогретая смазка очень легко в эту капиллярную полость проникнет. То есть этот подшипник нам смазать очень легко. В принципе, он у нас основной, если мы рассмотрим двигатель, потому что нагрузка, ну, львиная доля идет на этот подшипник, этот подшипник более выполняет роль опорную, потому что если мы посмотрим, то здесь плечо такое, а здесь оно более длинное, поэтому нагрузки скорее всего перераспределяются как 80 на 20. Этот G-мотор с ними я экспериментировал следующим образом. Просверлив в этой крышке небольшое отверстие. То есть я закачал туда немного консистентность маски. Значит, эта крышка это просто от штампов. Ну, штамповка, внутри которой расположена обоима подшипника скольжения и сам вал. То есть, соответственно. Просверлив здесь отверстие, мы проникаем в некую полость, которая находится под крышкой. И поместив туда некоторое количество консистентной смазки, мы тем самым можем обеспечить оптимальную смазку вот этого узла. Больше не надо. Жидкую сюда тоже не надо, потому что она как бы... На обычных моторах я пока не стал сверлить. То есть просто ограничился смазкой верхнего упорного подшипника. Основная смазывающая роль приходится на консистентную смазку. На жидкую смазку приходится не столько смазывающая, сколько моющая роль. Итак, следующая пара трения это ось редуктора корпуса винтомоторной группы и шестерня привода винта. Смазка здесь осуществляется элементарно выдавили немного консистентной смазки и одели шестерню значит эта смазка она похожа на ну, вернее скорее всего является какой-то модификацией литиевой смазки Значит, но обычный литол я все таки использовать не советую потому что эта смазка более пластичная более текучая и при этом у нее а, максимальная проникающая способность и максимальная способность а, минимизировать трение. Итак, когда мы начинаем одевать, так, когда мы начинаем одевать шестерню на ось, то видим, что она собирает смазку. Поэтому для начала мы ее одеваем одной стороной потом одеваем другой таким образом у нас при оптимальном расходе смазочного материала происходит эффективное смазывание всего узла все отдельно излишки смазки которые у нас есть образуются внизу в этом кармане, они со временем, то есть при начале эксплуатации дрона, они просто разлетятся. Разлетятся либо внутри корпуса, либо если вы эксплуатируете дрон с открытой винтомоторной группой, то они разлетятся по, по окружающему нас пространству, поэтому учитывайте этот факт. Итак, шестерню относительно вала мы смазали, далее надеваем винт. Здесь ничего смазывать не нужно, потому что здесь никаких пар трения нет. То есть у нас просто винт одевается на шестерню. Так, переходим дальше. То есть вот эту пару трения, верхняя поверхность винта и опорная шайба, я считаю основной. Почему? Потому что когда у нас мы запускаем двигатели нашего дрона, лопасти начинают крутиться, возникает подъемная сила. Вместе с этим, то есть подъемная сила как возникает? То есть у нас стремится в полет сама лопасть. Если бы здесь не было больше ничего, она бы у нас благополучно взлетела и где-то приземлилась. Но для того, чтобы у нас передать подъемную силу с винта на сам дрон, у нас как раз вот этот узел и служит для передачи подъемной силы. То есть как только мы Создаем упор для опорной шайбы то у нас получается винт пытаясь взлететь давит на шайбу через шплинт давит на ось и таким образом то есть у нас вот эти шплинты они четыре шплинта они в принципе и поднимают весь дом смазки много здесь тоже не нужно значит частично смазка у нас на поверхности, частично у нас на опорной шайбе. Значит, если вы поближе посмотрите на опорную шайбу, то вы, вы увидите, что она отлита таким образом, что у нее есть внутренняя дорожка, внешняя дорожка, между ними идет углубление. Это углубление как раз и предназначено для того, чтобы в нем находился смазочный материал. Данная пара максимально подвержена неблагоприятному воздействию окружающей среды, а именно Вся пыль, грязь, все, что у нас есть при взлете и посадке, то есть оно попадает прямиком сюда. То есть если остальные соединения еще более-менее как-то защищены, то этот узел мало того, что открыт, но и обладает потрясающей способностью эту грязь собирать. Основная задача смазки именно вот этого узла заключается в том, чтобы... удалить из зоны контакта шестерен тупые песок, который может здесь, который сюда попадает, для того, чтобы он здесь не откладывался, потому что если мы здесь его накопим, то получим абразивную пасту, которая очень быстро сожрет все наши шестеренки. Именно поэтому ни в коем случае нельзя смазывать цепь велосипеда консистентными смазками. Ну и постоянно помните тот момент, что при использовании открытой винтомоторной группы с редуктором шестеренчатым смазку и первый запуск желательно производить мало того, что в помещения, ну и желательно вдалеке от себя, потому что при первом запуске количество разлетающихся смазочных материалов будет просто диким, и вы забрызгаете и себя, и свою одежду, все вокруг, и я думаю, что это доставит вам массу неприятностей. В корпусе трона есть специальная юбка, которая находится вокруг редукторного узла вокруг шестерен одна из функций которой как раз заключается в том чтобы улавливать и препятствовать дальнейшему разлету смазочного материала который у нас наносится на детали винтомоторной группы поэтому здесь не происходит активного разлета не только наружу но и внутри корпуса поэтому при осуществлении мероприятий по ревизии чистки дрона не забывайте элементарно прочищайте эту полость я забыл упомянуть об еще одной трущейся паре то есть это шестерня привода винта и корпус самого дрона как вы можете видеть на заводских шестеренках здесь установлены металлические обоймы. Некоторые запчасти приходят без этих обоев То есть для чего же они нужны? Они нужны для того, чтобы выступать в роли некого подшипника скольжения между корпусом дрона и осью шестерни. Ну что, пользуйтесь смазками правильно и Летайте долго и счастливо.